Сегодня я расскажу о матричном коммутаторе фирмы Kramer. Матричном коммутаторе формата 4 на 4. То есть 4 входа и 4 выхода. Здесь в студии мы сделали такую простую инсталляцию. Четыре панели отображают 4 выхода коммутатора. А на вход коммутатора поступают 4 компьютера. То есть источники являются компьютерами. И мы видим здесь презентационный ролик нашей компании, сайт компании ATONOR. Вот такой красивый зимний пейзаж и такой вот летний а, красивый солнечный лес. Четыре источника отображаются на четыре панели. Классическая маточная коммутация. Попробуем посмотреть, что же может этот новый маточный коммутатор. Во-первых, я могу сказать, что управление а, сделано, как и у многих устройств фирмы Kramer, через интернет. То есть а, на самом устройстве есть разъем RG45, который подключается к локальной сети. И включив это устройство в нашу Wi-Fi сеть, я с обыкновенного телефона, зайдя на IP-адрес матричного коммутатора, могу полностью управлять. То есть я могу выбрать любой вход и скоммутировать любой выход. Таким образом, что, видите, изображение меняется мгновенно. Вот это очень важная функция. Так называемый бесподрывный матричный коммутатор. Вот смотрите, как это происходит. Да, я могу менять практически любые источники, все это будет очень и очень быстро. Да? Вот как это все происходит. Но это еще не все. Маточный коммутатор обладает внутренними масштабаторами. И я могу использовать, например, вот такой режим видеостены. Когда сам маточный коммутатор без использования функции видеостены растягивает изображение и делит его в соответствующих пропорциях. Ну, я могу, соответственно, менять источники изображения. Да, вот идет видеоролик, вот Сайт, вот зимний лес. Вот сайт нашей компании Атонор. Да, вот такой вот такой вот режим работы. Режим, очень интересный, режим квадратора. Когда все источники, которые поступают на вход матричного коммутатора, отображаются в едином поле. И я могу таким же образом менять любой из источников внутри. этого изображения. Еще один интересный режим, режим так называемый Dual или режим, когда сдваивается изображение, то есть на каждом из выходов изображения склеиваются и таким образом можно организовывать видеоконференции, то есть, например, одну из, один из входов использовать для отображения видеоконтента, а второй, например, для режима видеопрезентации. В этом режиме у нас имеется два независимых канала. То есть я могу коммутировать, соответственно, внутри каждого из, э, к, к, к, внутри каждого из этих пар, коммутировать независимо источники изображения. Вот таким вот образом. Режим квадро. Режим видео стены и режим ДО. Да? Вот такие вот режимы мы с вами сегодня посмотрели. Четыре режима, которые поддерживает маточный коммутатор. Еще важное замечание. У меня здесь э, включен ноутбук, на котором э, тоже открыт веб-интерфейс управления этим маточным коммутатором. И очень важно, что все, что я делаю на своем телефоне, автоматически отображается на э, интерфейсе компьютером И то же самое я буду работать здесь. И полностью интерфейсы управления синхронизированы. Это очень важно. Это позволяет нескольким операторам одновременно работать с видеостеной и выбирать разные источники. И при этом они будут полностью синхронизированы. А, ну, если детально смотреть и рассказывать больше именно об этом устройстве, то я могу сказать первое свое впечатление, когда я включил и я увидел такой... Мыльное изображение, такое размытое, э, так что было видно, что картинка некачественная. Я очень удивился, но оказалось, что нужно было просто лишь правильным образом прописать блоки EDID информации. Я э, выбрал здесь два пункта меню, э, считал э, модули EDID с панелей, записал их в матрицу и картинка оказалась кристально чистой и абсолютно без артефактов. Ну вот, о таком устройстве я сегодня вам рассказал, надеюсь, вы будете использовать его в своих проектах, ну и обращайтесь в компанию Atanor, мы вам предложим самые лучшие решения на рынке видео